В процессе обучения в школе я стала ощущать предстоящие события. Это проявляется в том, что я чувствую, что что-то должно произойти. Проявляется это ощущением тревоги. Но это пока только на уровне ощущений и чувств. Что-то должно произойти, в какой сфере, я еще не понимаю. Как работать с этими ощущениями? И как научить, научиться, как научить работать с этими ощущениями? Но ну, научите сначала само, самого себя как работать с этими ощущениями, для начала сконцентрироваться на них. Ощущение тревоги, как правило, связано с а, предчувствием перемен. Эти предчувствия перемен могут быть позитивными или негативными. Позитивными, это когда мы что-то приобретаем или закрепляем свои позиции. Негативное это когда мы что-то теряем или наши позиции ослабевают. Сконцентрируешь на чувстве тревоги, вы понимаете, что поскольку это чувство негативное, оно связано, скорее всего, с чувством потери, задаем себе вопрос, что я боюсь потерять? Вот сконцентрироваться только на этом чувстве тревоги. Вот если сейчас реализуется то, что я чувствую, какой потери я не переживу, это не только ваша уязвимая, место вашей реальности будущего, которую вы должны защищать сейчас всеми силами, которые только возможно. Но и обратная сторона медали. Осознать, что может быть именно это ваша самая главная ценность. То, что вы боитесь потерять и начинать работать по взращиванию этой ценности в самом себе. Все не имеет значения, только это. Если вы это осознаете в впустите эту ценность на каждый уровень своего сознания в каждую клеточку своего тела в самое каждое тонкое тело впустите это чувство то никаких возможно тестовых испытаний вы больше проходить не будете потому что ваш результат будет зафиксирован этот человек определился он Вокруг себя будет строить реальность, исходя из этой глубинной ценности. Возможно, чувство тревоги вам для того, ваша интуиция вам и подсказывает, чтобы вы не отмахивались от него, не закрывались от него, а наоборот сконцентрировались. Сконцентрировались на нем, прожили его до конца, вот, вот буквально по самую маковку. Пережили его, его так, как будто бы это все происходит в реале. И там, оттуда, из этого переживания, сказали бы себе, с чего я сейчас теряю. Потеря чего может довести меня до этого состояния. Надеюсь, коллега, мой совет вам поможет.